Добрый вечер, друзья! С вами Мактапрус телееж, школа русского языка Ёж для всех желающих. Мы продолжаем учиться писать и читать по-русски. Сейчас будет приветствие на нескольких иностранных языках, но я прошу прощения, что Google переводчиком, но такие возможности пока что у меня только есть. good evening dear friends with the Russian language school for all comers Maktab hedgehog we continue to learn how to write and read in Russian for this I propose to purchase several notebooks as well as pens and pencils at the lesson we will write the letters of the Russian alphabet when we learn the alphabet we begin to learn how to read by syllables good luck to all Guten Abend, liebe Freunde, mit der Russische Sprachschule für alle Kommilitonen magtab Ige wir lernen weiterhin, wie man auf Russisch schreibt und liest. Hierfür schlage ich vor, mehrere Notebooks sowie Stifte und Bleistifte. In der Stunde werden wir die Buchstaben des russischen Alphabets schreiben. Wenn wir das Alphabet lernen, fangen wir an, Silben zu lesen. Viel Glück an alle! おはよう親愛なる友人あなたと一緒にすべての人のためのロシア語語学学校マクタブヘッジホック私たちはロシア語で書く方法と読む方法を引き続き学びますこのために私はいくつかのノートを購入することを提案します鉛筆レッスンではロシア語アルファベットの文字を書いていきます アルファベットを学ぶと音節で読む方法を学び始めますすべてに幸運 안녕하세요, 친애하는 친구들. 너와 함께 모든 만남을 위한 러시아 학교 마크탑 고승도치. 우리는 러시아어로 읽고 쓰는 법을 계속 배웁니다. 이를 위해 필자는 몇 가지 노트를 구입할 것을 제안했다. 연필. 수업에서 우리는 러시아 알파벳의 편지를 쓸 것입니다. 우리가 알파벳을 배울 때, 우리는 음절로 읽는 법을 배우기 시작합니다 я попробую сам прочитать. Кутманду Кеч кэмбату эндостор бартэк по чупар Учун рустели оккупинен магтаб руслан а, хед гехор. Бис оккуп рус теленде жаз ганга, урене упа туда. Буб учун мен ке бир а, нук бутун жана кель калем сатип, алууга сануш а, жанак рандаши. Сабакта бис ру, рус, алип песен кат жас. Там голоды окупилип они мундарадын окупирена баштайт. Игелик кош тосун. Вот, ну, конечно, на всех языках мы с вами не успеем. Вот На финском я еще хотел. Ну, в принципе, это каждый может на приветствие, это на... Понятно. На свой язык перевести. Сейчас у нас пока еще в группе нет, по-моему, подписчиков, которые русский язык не знают. Все у нас знают хорошо. Вот и мы продолжаем писать буквы русского алфавита. Буква А. Это может пригодиться для тех, кто э, учится, еще будет учиться в школе, например. Да, для детей, которые будут изучать русский язык а, в, рус, а, в русской школе, да, и а, которые для которых русский язык не родной. Им бу будет, я даже не знаю, сейчас пишут так, как мы писали. Может, сейчас гораздо проще, все честно. Говоря, не интересовался но мы писали именно так по прописям по точкам старались красиво писать сейчас у меня мышкой не очень красиво получается но принцип такой так мы писали а А, и можно также писать попроще. Так поп писать или печатная буква, да, которая у нас встречается в книгах. А, просто так. Еще раз нам пишем. Что-то она у нас... Буква А. Следующая у нас буква это... Б. я говорил что ручки тетради да конечно там выходит намного лучше если писать в тетради там даже можно тетрадь линеечку да и можно даже прописи ну, по прописям, в принципе, там все понятно. Только э, как начинать, да, букву писать. Потом у каждого свой почерк, естественно. Сейчас, конечно, мы пишем, если, допустим, в тетради быстро, мы пишем по-другому. Уже, допустим, букву Б, как-то так пишем, вот как-то... Нет, я даже не знаю, если писать побыстрее вот так пишем и б маленькая в книгах обычно печатная буква б. маленькая буква так а маленькая печатная у нас я честно говоря даже из-за забла вот еще может быть она пишется вот так бывает она пишется маленькая Следующая буква у нас в а б в г д. Мы сегодня напишем с вами в. эти пять букв. первый да? А, Б, В, Г, Д. Напишем. Нет, что-то у меня это... Да, по-моему, я сам забыл, как писать Красиво у нас, как же она? А подождите, как-то так, вот мы писали, так, В, В. Буква В пишется вот так, таким образом, маленькая, большая, но или попроще, можно писать так, или вот маленькая буква так также в книгах печатный вариант буква в даже вот так она так и маленькая буква Буква тоже. Да, ну здесь у меня, конечно, не очень красиво еще получается мышкой. Вернее, не, не еще, а уже. Так. И что-то мне кажется, что что-то я делаю не так с буквой В, потому что букву В, честно говоря, вообще, вообще не так, по-моему. Вообще не так мы писали. Одним словом, да, как писать красиво букву В я уже забыл. Ладно, за заглавную мы потом посмотрим. Большую, а маленькую, в принципе, так. Как же... Да, это вот, вот, это вот V что-то совершенно. Ну, мы поставим здесь знак вопроса. И потом эту, это разберем еще, как, как писать. Букву V подчеркнем. И разберем. Потому что что-то мне кажется, что... Не, та, не так она пишется. Но это вот, вот так попроще, да, пишется. И печатная, это понятно. А вот письменная буква В какая-то. Или я ее не очень красиво написал, или она вообще не так пишется. Ну ладно, с буквой В мы разберемся попозже. Сейчас. Г, в общем-то, довольно-таки несложно. Г, да, у нас письменная. На письме. Ну, так обычно... Г ну конечно в тетрадке у вас будут получаться гораздо красивее или просто просто просто вот так таким образом Г И буква Д. Буква Д вообще-то ее можно писать несколькими способами. Вот здесь она у меня неплохо получилась. В принципе, так ее её... так. я не могу понять, где у нас общая мышка. Вот она. Д. А вот еще что это я так собственно пишу сейчас. Ну, так ее тоже пишет вообще-то Д. В письменном варианте вот такая она. Также ее можно писать, но печатная она немножко такая сложноватая. Д. Также можно писать просто Д и вот таким хупостиком в принципе даже напоминает чем-то на, на английскую похоже на да или можно писать вот так Раньше мы писали, и я раньше сам писал так, да, а потом стал писать вот так. Вот таким образом у нас а, с вами 5 букв мы написали, но только немножко вот с буквой В надо выяснить Печ печатные буквы, да, как они пишутся буква В. Таким образом у нас а, Б, В, Г, Д. Вот На этом сегодняшний урок заканчивается. Всем спасибо, всем удачи. До встречи на следующем уроке.